Привет, с вами канал Геопарк. На территории России выделяется большое количество разнообразных природно-территориальных комплексов. В основе их выделения лежат различия в геологическом строении и рельефе, и существенные климатические. Каждый из крупных ПТК можно поделить на более мелкие. Ну, например, Восточноевропейскую равнину как крупнейшие ПТК делят на Северную Россию, Центральную Россию, Поволжье и Юг России. В каждом из них имеются природные особо охраняемые территории или акватории, такие как заповедники, заказники, национальные природные парки, памятники природы и так далее. Дело все в том, что человек изменяет природу так быстро, что возникает угроза потерять многие естественные ландшафты и виды животных и растений. И чтобы этого не произошло, человек стал устраивать заповедники с целью сохранить островки первобытной природы. Заповедник — это природная территория, которая полностью исключает любую хозяйственную деятельность. Она создана для охраны и изучения природного комплекса в целом, то есть в них полностью запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Всего в России 103 заповедника, в их числе заповедники-гиганты, площадь которых более 1 миллиона гектар. Заповедник от русского заповедать, то есть защищать, завещать, наложить запрет. Кроме того, статус заповедника присваивается уникальным природным явлением. Так, в 1920 году на Урале был создан единственный в стране минералогический заповедник. Подобный статус получили и знаменитые красноярские столбы. Самый крупный заповедник в России Крануцкий, который находится на Камчатке. Размеры его немногим меньше 100 тысяч гектаров. Сегодня мы поговорим о заповедниках Европейского Севера. Регион Европейского Севера занимает площадь около 2 миллионов километров квадратных, включая и Арктику. На данной уникальной территории 12 заповедников и 8 национальных парков. О некоторых из них я вам сегодня расскажу. Дарвинский заповедник расположился в Ярославской и Вологодской областях. Образован он был еще в 1945 году с целью изучения этапов развития Рыбинского водохранилища и его воздействия на природные комплексы. Более 80% площади Дарвинского заповедника занято болотами и заболоченными лесами фауне млекопитающих 37 видов, редкий рысь, выдра, а вот орнита фауна включает более 230 видов гнездящихся и пролетных птиц. Скопа и орлан-белохвост на территории заповедника имеют самую высокую в мире плотность гнездования, а скопа является еще и символом данного заповедника. Кандалакшский заповедник на юге и севере Мурманской области и частично в республике Карелия. Именно разобщенность участков заповедника предопределила его сложную структуру и большое природное разнообразие. Заповедник создан с целью охраны птиц, особенно крупной северной утки – гаги. Все дело в том, что она нещадно истреблялась из-за своего уникального кагачего пуха. Из водных млекопитающих в Кандалахском заливе постоянно держится морской заяц, кольчатая нерпа. Фауна наземных позвоночных включает 160 видов. Заповедник входит в состав водно-болотных угодий международного значения. Кивач – заповедник в южной части Республики Карелия. Расположен в 30 километрах к северо-западу от Онежского озера. Заповедник назван имени водопада «Кивач» на реке Суна. Высота его составляет более 10 метров. Это второй по величине равнинный водопад Европы. Растительность представлена среднетаежными лесами с преобладанием сосняков на выходах моренных пород. Много верховых болот. Водопад «Кивач» от финского слова «Киви камень», как бы преградивший стремительный бег Суны, а может быть, просто от русского глагола кивать, ведь вода, не извергаясь, кивает? Костомукшский заповедник в республике Карелия. Расположен в пределах Балтийского кристаллического щита. В заповеднике гнездятся три вида редких птиц, занесенных в Красную книгу России. Это орлан-белохвост, скопа и беркут. Сохранились здесь и редкие в Карелии птицы, такие как лебедь-кликун и гусь-гуменник. В 1990 году заповедник получил статус международного заповедника – российского и финского заповедника «Дружба». Лапланский заповедник в Мурманской области расположен на западе Кольского полуострова за Полярным кругом. Миссия заповедника – сохранение и восстановление численности дикого северного оленя. Здесь Крайне редко встречаются косуля, а вот количество лосей превышает 500 особей. Олень, бобр и косуля – краснокнижные животные. Ненецкий заповедник размещен в Ненецком автономном округе. Необходимость создания заповедника была вызвана усилением антропогенного воздействия со стороны геологоразведочных компаний и в связи с увеличивающимся перевыпасом домашних оленей, охрана природы первозданной тундры. Заповедник Пасвик в Мурманской области занимает правобережную часть долины и бассейна реки Пас, по которой проходит государственная граница с Норвегией. В заповеднике Пасвик типичная северо фауна. Самыми распространенными млекопитающими здесь являются заяц, беляк, белка, куница, горностай – Лось, лисица, бурый медведь. Из краснокнижных отмечают крошечную бурозубку, выдру, рысь, росомаху, косулю. Печоро-Илычский заповедник размещается в юго-восточной части республики Куми. Главная цель его создания – это сохранение популяции соболя и других видов редких пушных зверей. А еще он уникален и тем, что на территории заповедника находится одна из самых северных стоянок, крупное местонахождение плестоценовой фауны, то здесь найдены останки шестистых носорогов, овцы быков, пещерного медведя, пещерного льва. Пенежский заповедник в Архангельской области расположен в среднем течении реки Пенега притока Северной Двины. Энерский заповедник – это небольшой островок нетронутой северной тайги. Заповедник – это для хранения редких видов растений и животных. Это место, где можно найти все существующие в природе формы карстового рельефа. Если вы увлекаетесь путешествиями к пещерам, то для вас это настоящий рай, пещерный только. Удивительно и то, что здесь – можно увидеть, как растут орхидеи. Ими полюбоваться можно в естественных условиях на экологических тропах заповедников. Всего на данной территории произрастает 18 видов орхидей. Сегодня вы прослушали такой небольшой обзор по некоторым заповедникам Европейского севера России. В целом, если мы проанализируем, заповедники созданы для сохранения уникальной природы, тундры и тайги. Небольшой обзор по североевропейским заповедникам закончен. Хочется пожелать, чтобы заповедники со временем превращались в национальные парки. Всем большое спасибо за просмотр. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.